приветствую вас дорогие тельцы сегодня мы с вами посмотрим что будет происходить по вашим основным сферам с 16 августа до 9 сентября в это время венера будет двигаться планета удачи любви это ваша планета планета денежек она будет двигаться как раз по вашему дому работы здоровья работы ну и соответственно своим движением она будет руководить всеми рабочими процессами и будет давать какие-то очень приятные нотки в виде финансовых хороших вознаграждений. И, учитывая, что Венера в весах находится в своем знаке, в своем управлении Здесь она будет очень сильна, она даст вам множество новых контактов Множество благоприятных возможностей договориться Войти в какое-то нужное партнерство Будут активизированы те связи, которые для вас очень важны Которые для вас очень актуальны и которые помогут вам ну, наладить вашим успешным финансовое сотрудничество с другими людьми. Давайте посмотрим, с каким настроением вы уступите в данный период. Ну, что у нас тут немножечко тормозит. Но мы видим, что высшая точка вашего гороскопа подали. В ней находятся две ретроградные планеты. Ретроградность говорит о том, что здесь могут быть процессы приостановлены. Это зона карьеры, зона высших целей. Здесь указание на то, что в последнее время здесь что-то может идти с проволочками, что-то может замедляться. Но в данном периоде, по крайней мере, в плане работы, финансы вас порадуют. Хотя, может быть, каких-то глобальных продвижений в карьере и не предвидится. 19-20 числа произойдет очень точное соединение в Деве. Дева для вас – это зона любви. И это говорит о том, что вы найдете какое-то очень верное решение относительно ваших любовных отношений, Взаимодействие с детьми, ну для тех, кому актуально обе увлечения. С 22 произойдет полнолуние Водолея. В этот день будьте поаккуратнее, поскольку полнолуния Водолея будет активно в вашем доме карьеры. Постарайтесь ну, ничего нового не начинать, ну и тем более не конфликтовать. Единственное, что можно на этом периоде уже что-то заканчивать. То есть, если вы вдруг решили произвести какие-то кардинальные перемены в своих карьерных устремлениях, то ну, от чего-то отказаться, то вот для этого время подходит. С 21 по 23. Ну, давайте посмотрим. Венера будет образовывать интересный аспект. Сатурну в вашем десятом доме. Вот вот этого как раз время запомните. 21-23 августа период, когда вы можете получить какие-то бонусы на своей работе, можете очень удачно продвинуть это свой проект, заработать, может быть должность даже получить. Но здесь что-то будет очень приятное. Вплоть от того, что войти в какое-то очень важное для вас партнерство, договоренности, подписать договор можете. Ну, Что-то очень хорошее. С 25 по 26. Так, тут у вас скорее всего или же будет какая-то неожиданная любовная история. Или же, если вас интересуют финансы, то возможно поступление из неожиданного источника. который вас порадует. 30 августа ваша тема работы подкрепится Меркурием, который перейдет в этот знак, и будет помогать вам налаживать связи, ну, рабочие связи с вашим окружением. С 4 по 6 Венера образует интересный, интересный двойной аспект который будет взаимодействовать, значит, сейчас скажу как. Здесь у вас есть тема, когда, ну, конечно, наиболее благоприятным этот будет аспект для тех, кто как-то взаимодействует с иностранными инвестициями и иностранными компаниями. Тут вот для вас будет шанс рискнуть. Ну, если говорить в обычном бытовом каком-то плане, то это благоприятное время для встреч с людьми издалека, возможно, неожиданное знакомство, поездки. Например, кто-то поедет за границу, там есть шанс познакомиться с человеком, который впоследствии может, ну, как-то активно, положительно повлиять на ваш социальный статус. Ну, в общем-то, наиболее, конечно, благоприятно для сделок с заграничными партнерами 7 числа произойдет новолуние в деве обновятся многие ваши процессы скорее всего они будут касаться вашей любовной тематики детей я просто думаю что как раз в это время уже все пойдут в школы в различные обучающие заведения и, вероятнее всего, на этом периоде у вас начнется очень много забот по этим темам. Ну, по астрологии на сегодня все. И сейчас переходим к следующей части нашего прогноза. Итак, друзья, давайте посмотрим, как вас терцов будут воспринимать окружающие. Ну, это, кстати, ваша карта, это все равно, что Венера в тельце. То есть, дорого, богато и как человека, у которого все есть. Как будут обстоять ваши финансовые дела? Ну, здесь указание на то, что у вас будет два источника дохода и вы будете очень легко управлять своими финансами. Я бы даже сказала, не будете экономить. Как будут обстоять ваши дела по работе? Здесь какие-то приятные перемены, возможно какие-то движения. Но здесь рыцарь кубков он указывает на то, что, как-то знаете, работа вам будет приносить больше эмоционального удовлетворения, чем материального как будут обстоять дела с вашими главными целями и планами сила то здесь вы будете применять определенные усилия. зачем-то вам нужно будет поработать чтобы что-то получить нужно будет приложить усилия ну так в принципе естественно Но также эта карта указывает на действие нужно действовать нельзя сидеть не ждите возможно вам здесь придется за что-то побороться отстаивать свою точку зрения вы конечно люди не конфликтные но тут применить некоторые свои способности придется в плане отстаивания своего. Еще здесь есть указание на то, что к вам, знаете, как придет какое-то озарение, помощь свыше. И похоже, что это, ну, помимо этого, еще может быть как помощь из подсознания к вам может прийти. Некий еще духовный источник. На нее на, следует опираться на, ин, на интуицию в этот период и по тем кто хочет путешествовать давайте зададим вопрос ну поедет на отдых ну отлично проведете время будете очень довольны всего вам будет хватать ну тельцы любителям дорогих качественных курортов что ожидают представители тельцов в доме в семье? Ну, здесь будете что-то отставить, за что-то будете бороться. Давайте посмотрим, за что. Ох, ох, ох, тут какие-то, какие-то движения. Ну, здесь мне больше показывает движение в сторону, может быть, чего-то обновить в доме в семье. Ну, во-первых, самое простое, это может быть действительно поездка вот по этой карте. Может быть, желание что-то обновить. Обновить это на элементарном уровне, купить что-то новенькое, там какую-то технику ну, или еще, мебель. Ну и здесь еще есть указание на то, что рядом с вами может быть такая женщина, очень спокойная, эмоциональная, чувственная, относиться к водной стихии. Ну, как правило, она еще выпадает просто как указатель на вашу вторую половинку. Как будут развиваться взаимоотношения в любовных парах. Луна. Ну, здесь много секретиков, чего-то запутанного, неясного. И есть указание на то, что нужно внимательно присмотреться к тому человеку, который находится с вами рядом. Очень много надежд может подавать этот человек. И здесь, вы знаете, есть еще указание на то, что вы можете с этим человеком последствия разойтись, То есть, вот вы будете как-то идти по к нему, как к своей звезде, а в итоге он может разрушить ваши ожидания, и вы можете вообще с ним разойтись. Возможно, этот человек не совсем ваш. Ну и причина будет в обмане. Возможно ли знакомство представителей знака Зодяка Телец? Данный период. Да, но здесь, скорее всего, идет дорога. Дорога, колесница, кто-то куда там мчится Одно из указаний это может быть командировка, ну, либо просто куда-то путешествие в очень дорогое, красивое место. Вы прям потратитесь на него. То есть много, много денежек туда вложите. Ну, как и, кстати, есть указание, что да, действительно, где-то за границей может произойти интересное знакомство. Ну и основной совет. На этот период для представителей знака зодиака телец смотреть по сторонам выбирать где сделать выбор может быть ну, как-то рассмотреть еще какие-то варианты своего дальнейшего ну, своих дальнейших планов строить планы что-то нужно будет менять. Да, будут варианты, нужно будет менять. И здесь есть еще подсказка, что эти варианты могут быть связаны с... Что-то нужно будет расширить. Вот так как оно есть, то этого мало. Должно быть что-то другое. Расширение. Ну и подсказка за границей, опять же, сюда попадает. Ну что ж, на сегодня все. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь и до встречи в следующих прогнозах.